Всем привет! Распаковка чек! Как обычно начинают ноги. На самом деле, очень родная коробочка пришла. Коробка, на ней написано «Новая почта». Пришла посылка из нашего города Днепр. Мы заказывали, родители собирали. Так как мы быстро собирались, мы мало чего взяли с собой. И есть какие-то вещи, которые вот... Ну, я за ними просто скучала, я без них не могла. Поэтому думаю, ну, если есть такая возможность, почему бы не прислать. И мама с папой собрали. Сейчас буду распаковывать. Короче говоря, распаковываю. Уже жду не дождусь. Коробка получилась 8 килограмм, так, неужели пришли мои долгожданные бутылочки, баночки, так, по а, вот поводу цены, за эту посылку мы заплатили 16 евро, 2 евро килограмм получается, от 5 килограмм доставляют. Ой, что Ой. это, ай, а, это ты, раз... заказываешь. Это Сережа заказывал папе. Смотрите. Ой, тут что-то развернулось. Да-да-да-дам! Зефир! А зачем ты зефир заказал? Тут маршмеловым зефир слышно такой. Ладно. Сережа будет весь дефирчик. Да? Тут, кстати, нет дефиров, но я не видела. Ну много маршмелов. А, пахнет мои шампуньки. Еще один дефир. О, это с начинкой, по-моему, да? Так, спасибо папе нашему, который покупал. Папа, спасибо. Сын останется доволен. Вот это да. Кстати, можно, делать, можно делать бизнес. Посмотрите, сколько много зефиров. По одной зефиринке, как пирожное, можно продавать. Ну, по евро, полтора, два. Посмотрим. Мы еще не решили, какой цену ставить на зефир. Так, Янечек. Так, мои шампуни. Да, по пожалуйста. О, потек шампуна, да. Блин, да, реально потек. Так, папа тут пачка чая накрыл. Ну да, здесь дозатор. Раз. Так, это мои шампуни, которые я просто обожаю. Это моя Ирочка, Фея, которая колдует другими волосиками. Колдовала, к сожалению. Ну сейчас то это онлайн будет Она мне когда-то подарила этот шампу, шампунь, шампунь и кондиционер. А тут только шампунь, кондиционер не прислали. Ну в общем, -то. а и, и кондиционер отлично, все есть, да. Шампунь, кондиционер и, ну это очень классные продукты, по крайней мере для моих волос. Здесь много шампуней и нам выдают шампуни и приносят волонтеры, можно любой шампунь купить. Супермаркете, но вот таких я не видела. Они, наверняка, есть какие-то профессиональных магазинов но стоит, я думаю, дофига. Поэтому, ну зачем? Если я все равно никто не пользуется, ой, они потекли очень сильно. Так, ладно. Так, это я знаю. Что нужно? А, такой пакетик, пакетик маленький. Это мы заказывали микрофон, мы заказывали еще в Украину, в Днепр. К сожалению, когда он пришел, мы уже уехали. Поэтому мы эту посылку перенаправили. Сейчас сначала сделали адресную доставку. Приехал этот микрофон к папе. Потом папа отправил его нам. Наконец-то теперь я буду с микрофоном. И не будете жаловаться на то, что меня плохо слышно. Да, Так, разберу. Кто тут мне помогает, а? Так, еще одна О, очень важная коробка. Вес прям подписан. Полтора килограмма. Это мама собирала. Это мои духи. Да, да, мои духи. Я почему-то взяла с собой один флакончик духов, но взяла самый нелюбимый. Я не знаю, как так можно было. Обычно берут самые любимые. А я взяла самые нелюбимые, а все любимые остались дома. Так, что мне мама положила? Так, это твое. Это мой дядь. А, уже твое, да? Так, ну естественно, мой любимый гипноз. Его тут совсем много. Папа, где он Так, это я, в общем, все потом сама пораспаковываю. -то Ой, тоже протекла. Да, а Ладно. <связывая> угу. полбамки, а как оно мало протечь? Ну, потому что мама открыла Понял? Открыла эту штучку замотала вот здесь а. На это, и оно придавилось Да, да ладно угу. Все вытекало Давай Теперь пахнет а хорошо духами, да? Да Так. Ой, наконец-то я буду своей любовью у меня этот запах, это просто моя кожа. Боя? Ура! Боя, да. Боя. Конечно, Боя. здесь это все есть, все это продается. Но зачем я это буду покупать, если у меня оно было? Так, я, я тебя прошу, не разбей это ценный продукт. Так, и еще мои любимые духи, это все Lancome. Почему мама так покупала странно? Но все поразрывалось. Мама. Не упаковывайте а больше. <смех> Сами крышечки нормально держат. Так, и вот еще, еще, еще вкусняшка. Вот эти вот еще. Так, сегодня весь номер пахнут. Так, да, вот такие вот. Так, это Сережины, это тоже Сережины. Так, мама мне еще дала для ногтей пил. Ой, спасибо большое, мама, это надо. Ножнички маникюрные, кстати, это да. И... Это, мами. это крабик, это мамик, это папик, это мамик. О, боже, мама мне дала свои духи, ну зачем, я же их не люблю. О, боже. Боже, боже, боже, боже, боже, да. Боже. Так. Еще одни духи, только я не понимаю зачем. А, или это просто коробочка, сейчас посмотрим. Косяк, папа. Мама отдала свои духи, которые я ей даю. Подожок буду. Фосяк. Это не мой запах. Подожок. Мама. Я не люблю этот запах. Спасибо. И кондиционер. Все, это, да, это все, да? Так, еще была шоколадка, я так понимаю, тоже презент от бабушки, но шоколадку мы стараемся реанимировать, потому что на нее протек шампунь. А вообще с недавнего папа. времени, а конкретно, наверное, с сегодняшнего папа. дня, я шоколад просто ненавижу. Упаковка намокла, а шоколад остался целым и Иди Янчик, дети в школе, оставим. Ян, иди, бабушка передала шоколадку, держи. Вчера мальчишки нашли в автомате 1 евро и говорят, папа отвези нас в магазин, мы хотим что-то на 1 евро купить. Мы можем же на эти деньги купить? Папа говорит, ну да, Марк сначала начал просить, чтобы купить что-то, что дешевле евро стоит, чтобы ему сдачу дали. В итоге они нашли монетки, такие мы, кстати, им когда-то привозили, когда ездили в Валенсию, привозили шоколадные монеты в виде евро. Они увидели эти конфеты. Говорят, мы хотим. Ну, хотите, хорошо. Купили. И в итоге вечером Ренат с ними в обнимку уснул. Было Я этого не видела. И можете себе представить в номере жарко, что произошло с кроватью, с постелью. Все обмазано шоколадом. Вот так утром я проснулась и увидела такой сюрприз. Поэтому, конечно, я здесь я, как говоря, расстроилась. Неприятно. Нашим родителям огромнейшее-огромнейшее спасибо за такую оперативность, за такую сплоченность, что вы для нас сделали. А нашим зрителям я хочу, к нашим зрителям я тоже хочу обратиться и скажите, пожалуйста, тот, кто проживает на территории Испании, подскажите, что можно такое необычное отправить родителям, то, чего нет у нас в Украине. Пишите, пожалуйста, под комментарием. Да, и ссылочку по поводу самой посылки, кому интересно, что это за компания, адрес, телефон я обязательно оставлю в описании под видео. Пока-пока, до скорой встречи.